Итак, про качество жизни. Ой. Вот спортивная площадка, которую я вместе с детьми организовала здесь. Проходит занятия кто, чем хочет занимается преимущественно физическими упражнениями. Но больше всего меня во дворе возмущает наличие лопухов. Вот они. Повырастали. Уже цвести начали. Амчат. Конечно, это очень хорошее дело для головы. В смысле, для мытья головы, для волос. Корень лопуха. Ну, наверное, листья цветами. Но зимой, когда дети вокруг дома или перед домом возятся в снегу, вот эти переростки лопуховые, разбросавшие везде свои репьи, они все остаются у детей на варежках, на шапках, на шарфах. И я уже три зимы здесь проживая, конечно, очень сильно возмущаюсь. В начале весны я все их под корень срезала. Но вот они снова выросли и начали цвести. Сейчас я возьмусь и снова их все срежу ножом. У меня нет лопаты. Если не получится ножом, то это будет произведено при помощи ножовки.